Всем привет! Решил записать это короткое видео для тех, кто хочет выделить свой комментарий под видео на YouTube. Это сделать очень легко. Мы спускаемся в поле для написания комментария. Если мы хотим сделать шрифт жирным, мы перед фразой пишем звездочку, пишем слово и закрываем звездочку. Если мы хотим сделать шрифт курсивом, пишем нижнее подчеркивание. Пишем фразу и закрываем нижним подчеркиванием. И аналогично зачеркнутый шрифт. Ставим дефис и также закрываем в конце фразы Все, можно отправлять. Получается такой результат. Если кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!